Всем привет! Сегодня у меня на завтрак сырнички. Я вам покажу, как приготовить сырнички с нашим протеиновым комплексом. То есть, таким образом я просто обогащаю свой завтрак белком. Вот, очень просто и полезно получается. Здесь у меня пачка творога, одно яйцо. Я добавляю по вкусу ложку, большую столовую ложку сахара. Ложку одну большую ложку тоже протеинового комплекса и вместо муки я муку не добавляю, я добавляю манку. Обычно мне нужно 4 столовых ложки, чтобы они хорошо у меня потом церквички лепились. Но так как у меня добавлен сейчас протеиновый комплекс, я на всякий случай добавлю 3,5, потом если что, еще добавлю ложку. И все это Перемешиваем руками. Смотрите, получается примерно вот такая вот консистенция. Да, там мой помощник помогает. И сейчас буду лепить из нее сердочки. Я жарю на сковородке, но можно, конечно, делать это в духовке. Единственное, что получится немного дольше. Я потом просто оставляю их немного на салфетке, чтобы лишнее масло ушло. Да? И они получаются такие очень вкусненькие. Вот сырнички готовы, можно подавать их со сметаной, можно со сгущенкой. у меня в данном случае со сметаной. Попробуйте тоже приготовить, очень получается вкусно, сытно и главное полезно. Приятного аппетита, всем пока!